И в другом случае, без хлоргексидина, были установлены имплантаты, одна заглушка прорезалась. мы сделали пластику. Дизайн одинаковый абсолютно, с использованием свободного трансплантата, депетилизированного. И на формирователь десны был нанесен гель таким вот образом, и формирователи установлены, уши вокруг них операционной раны. И вот то, что мы получили. Через 7 дней... Ну, в обоих случаях мы мазали, естественно, как вы понимаете. И то, что мы получили через 10 дней. Ну, тут вообще уже просто полностью сформированные манжеты, хотя и тут было понятно, что картина. Нет, вот здесь мы не мазали, а вот здесь мазали. Видите, красная зона обширная, а здесь ее нет. Вот тут все белесое, белое, сформированное уже. И сама структура, да, вот этой манжеты, она более округлая. Это вот видите, какой она имеет еще. Это не из-за зоны, а из-за того, что состояние тканей. то есть, они слабо кровоснабжены, у них слабое питание, сравнительно более, чем вот с этой зоной. Вот мы также все померили, все показатели, и убедились в том, что да. Да, формируется мажета за 10 дней, в данном у этого пациента тоже, но здесь она имеет более высокие качественные показатели. Вот какой то слой эпителии, вот это можно тут проследить. И вот тут он тоже толстый, да, вот здесь вот, он тоньше гораздо, и вот здесь, А здесь вон какой слой манжеты. Меняется действительно и манжета, то есть вот здесь он сохраняется, тут может уменьшаться, когда мы его меряем первично, потому что делается уже интрооперационно. Паспорта заполненные, то, как это может быть, и так далее, ну, соответственно, результаты вывода. Вот такая публикация выйдет. Это мы себе можем что поставить сразу, еще одну галку. Второе – это статья, полноценная, в журнал, плюс, дой. замечательно, да? Двигаемся дальше. И мы подходим ко второй статье, которую мы написали, по тем источникам, по которым у нас проходили занятия. А занятия у нас происходили по теме изучения причин образования рецессии Десны. Мы же исследовали эту тему, как я обозначил в начале. И вот у нас появилась вот такая рукопись по результату. Но сначала нам из нее надо было сделать тезис. Для конференции. Значит, что мы получаем? Мы получаем тезис для конференции плюс файл презентации тезис конференции плюс презентация плюс два DOI автоматически раз два файла у нас замечательно Идем дальше. Значит, что здесь мы рассматриваем в этом тезисе? Посвящен он ведущим этиологическим факторам рецессии десны по степени их влияния на патогенез. Поскольку молодой ученый вошла в коллектив уже авторов, которые занимаются этой проблемой, соответственно, есть понимание, о чем писать. И вот на базе тех источников нам удалось очень быстро вычленить ту необходимую информацию, которую... Да, значит, молодой ученый занимался переводом, искал источники, правил, там проверял этот перевод. Мы его переписывали два раза на самом деле. Ну и так далее. Значит, у нас задача здесь была, в тезисе были очень жесткие требования максимально уменьшиться, чтобы показать то, что имеет место. По сути статьи авторы исследуют эти логические факторы, но нигде не говорится об их структуре или ранжировании, и тем более, в особенности, о степени влияния на образование рецессии десны. Об этом я и говорил. Вот мы подошли, наконец, к этой тематике. Потому что, ну, очевидно, проблема лежала на поверхности давным-давно, и мы видим, что разные факторы влияют по-разному в процессе лечения рецессии десны. И нам становится ясно, что есть ведущие факторы, а есть факторы, которые могут быть сопутствующими или вообще условиями образования, ну, точнее, не столько образования, сколько усугубления или, наоборот, компенсации. Были одни условия, переехал человек в другой город, поменялась вода, еда, пища, гигиена там, ну, и так далее. Привычки, возможно, какие-то, режим сна и отдыха, воздух. И в зависимости от этого у него могут либо усугубляться рецессии, либо обратно значит, да, компенсироваться. Поэтому мы решили в данном тезисе выделить именно первичные факторы, ведущие. Очевидно, что все они имеют генетическую природу, то есть это конституция, тип кости, объем кости точки крепления мышц, объем десны. И эти факторы мы уже встречаем где? Конечно же, в нашей таблице фенотипического планирования, любимый, потому что они были разработаны и заложены еще тогда. Мы тогда уже сразу понимали, вот по там, классификации черно что именно конституция должна лежать одним из ведущих факторов. Она генетически детерминирована, то, какой будет человек. Ну, понятно, что там одни могут переедать, другие не доедать и прочее, но вообще конституционально, по мере раскрытия, или иначе видно, то есть есть признаки более объективные, говорящие о том, в общем, какая конституция у пациента, который сидит перед нами. Также есть факторы вторичные, которые по нашей таблице, то есть если это все касаемо хирургии и анатомии, вот до сюда, то вот это ортопедические показатели, да, они могут влиять но самостоятельно вызвать рецессию не могут. Они могут улучшать состояние или ухудшать там, и так далее. И третья группа, то есть это вторая группа, сразу мы как-то взяли, проанализировав таблицу, вычленили, распределили их на три группы в общем, объективно. Потому что это самые влияющие, вот эти, эти как влияющие меньше, а это условия по сути. То есть, какая гигиена, такой будет результат нашего лечения спустя некоторое количество времени или много лет. Поэтому, очевидно, генетически детерминированные факторы они являются ведущими первичными. Факторы вторичные они могут усугублять или компенсировать рецессию десны, а факторы условий или внутренней или среды обитания они могут способствовать развитию, усугублению там, ну и так далее, или поддержанию остановки э, патологического процесса, чему, собственно, и посвящен тезис. У источников здесь было, соответственно, с требованиями 10. Ну, информация по авторам у всех авторов уже есть, как вы видите и арсид поэтому все авторы будут видны так идем дальше кроме тезиса у нас была запланирована полноценная статья на эту тему значит получается статья журнал. Плюс один дур. А, мы забыли еще вот сюда. Вот что написать. Значит, раз, два, два, три, четыре, пять. Шесть дурь у нас уже есть. Представляете? Здесь как таковой презентации пока еще нету, и мы к ней готовимся. Так, как раз вот это и будет писаться.